Следующим рецептом, которым с вами поделюсь, это будет вариант пирога из теста фила с несладкой начинкой. Я буду запекать с брокколи, но при желании вы можете вместо брокколи использовать и яблоки, и груши, любые фрукты и ягоды и добавлять сахар по вкусу, тогда у вас получится сладкий пирог. Я буду использовать готовое тесто фило, так как его приготовление достаточно трудоемкий и долгий процесс. Но если вы такое тесто не найдете, то вполне можно использовать и обыкновенное слоенное тесто. Это тесто продавалось замороженным, поэтому необходимо перед приготовлением его полностью разморозить, отделить нужное количество листов, я буду использовать 6, остальные сверну и положу в холодильник для следующего использования. Затем каждый лист необходимо смазать маслом, можно сливочным, можно растительным. Я буду использовать обыкновенные растительные, подсолнечные, которые рафинированные. Смазанное тесто перекладываю в форму, я решила использовать круглую, но конечно можно использовать прямоугольную, тогда у вас получится полностью открытый пирог и края не будут свисать. Вы формируете таким образом, чтобы тесто плотно облегало форму и параллельно формируем бортики. Так как у меня пирог будет не сладкий, то я немного присаливаю и перчу тесто, но ну, если не хотите, можете этого не делать. Дальше у меня основной компонент начинки будет брокколи. Я буду использовать целую головку. Предварительно никак ее не готовлю, просто разделяю на соцветия. Если вы хотите, чтобы у вас начинка получилась более мягкой, то можете отварить предварительно в подсоленной воде, там где-то 5-10 минут. Но поверьте, брокколи успевает за время в духовке приготовиться полностью и так. Теперь брокколи необходимо подсолить и добавить приправы по вкусу. Я буду использовать черный молотый перец, зернышки тмина. Для этого я предварительно их ступке немножко размалю, для того, чтобы они лучше отдавали свой аромат. Для аромата посыпаю гранулированным чесноком и в этот раз сюда еще положу копченую паприку. Теперь подготовлю заливку и для ее приготовления мне понадобится 150 грамм творога, я беру 5%, затем 2 куриных яйца, 3 столовые ложки сметаны и буду еще добавлять половину упаковки сыра фета, это у меня 125 грамм приблизительно. Если такого сыра нет, то можно заменить брынзой, можно добавить даже твердый сыр натертый на терке, это будет также очень вкусно. Смешиваю все до однородного состояния в блендере и заливаю сверху пирог. Верх начинки присыпаю черным кунжутом и поднимаю свободный край теста, формирую пирог. Вот такой красавец в итоге у меня получился. Он очень вкусный и как в холодном виде, так и в горячем. Попробуйте приготовить, я уверена, вам понравится. Конечно, начинку здесь можно класть то, что вам больше нравится. Добавлять и ветчину, и помидоры, и тыкву. Ну, в общем, все, что вы хотите, по вашему желанию, будет каждый раз вкусно. Вы видели, что готовится элементарно просто. Попробуйте приготовить, я уверена, вам понравится. И желаю вам приятного аппетита! Так как это у меня будет холодное закусочное блюдо, то и нарезать уже буду после того, когда полностью остынет.